Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня продолжим создавать украшения к Новому году. Свяжем вот такую звезду и обработаем ее клеем ПВА для придания формы. Схема вязания очень простая, справится даже новичок. Делаем начальную петлю и набираем цепочку из 4 воздушных петель. Замыкаем в кольцо последнюю и первую петли соединительной петлей. Первый ряд. Набираем 3 петли подъема. И в серединку получившегося колечка провяжем 9 столбиков с одним накидом. Первый. Второй. Третий. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, И последний, девятый столбик. Теперь свяжем соединительной петлей последний столбик и третью петлю подъема. Второй ряд. Три петли подъема. И в ту же петлю, из которой выходят петли подъема, вяжем столбик с одним накидом. В первый столбик вяжем 2 столбика с одним накидом. Во второй столбик два столбика с одним накидом. И в каждый следующий столбик вяжем по два столбика с одним накидом. Таким образом увеличиваем количество петель в два раза. Я связала все 19 столбиков. Вместе с петлями подъема всего их получилось 20. Замыкаем третью воздушную петлю подъема и крайний столбик соединительной петлей. Это сердцевинка звезды. Приступаем к первому лучику. 8 воздушных петель. седьмую воздушную вяжем соединительную петлю. В шестую столбик без накида. В пятую полустолбик, то есть накид делаем, но связываем вместе все три петли. В четвертую столбик с одним накидом. В третью столбик с одним накидом, во вторую столбик с двумя накидами и в первую тоже столбик с двумя накидами. Первый лучик готов, теперь его нужно прикрепить к основанию. Пропускаем 3 петли подъема, столбик, который шел в пару к петлям подъема и еще 2 столбика и провязываем соединительную петлю. То есть основание каждого лучика будет расположено над 4 столбиками. Второй лучик. 8 воздушных петель подъема. Седьмую воздушную вяжем соединительную петлю. Дальше столбик без накида. Полустолбик. Столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом. столбик с двумя накидами И последний столбик с двумя накидами Отступаем в основании 4 столбика и привязываем лучик соединительной петлей. Таких лучиков нужно связать 5 штук. Пятый луч привязываем, отступив 4 последних столбика. Звезда готова. Теперь свяжем к ней 3 вот таких хвостика, звездный след. Для этого вместе стыка набираем цепочку из 30 воздушных петель. И провязываем ее в обратную сторону соединительными петлями. Первый хвостик готов. Приступаем ко второму. Набираем 25 воздушных петель. Эту цепочку тоже провязываем соединительными петлями в обратную сторону. Привязываем второй хвостик соединительной петлей той же петельки, откуда начиналось вязание. И вяжем последний третий хвостик из 20 воздушных петель. Каждый следующий хвостик короче предыдущего на 5 петель. 30, 25 и 20. Третий хвостик тоже провязываем в обратную сторону соединительными петлями. Все три хвостика готовы. Последний тоже фиксируем к основанию соединительной петлей. Осталось завязать узелок и спрятать хвостик нити в вязании. Пока наша звезда мягкая. Чтобы ее укрепить, понадобится клей ПВА, универсальный или строительный. Я буду использовать неразбавленный универсальный. Наливаем немного клея в любую емкость и опускаем в него нашу звездочку. Хорошенько вымачиваем и отжимаем остатки клея. Разравниваем все лучи звезды и хвостики. Придаем ей правильную форму. У меня есть вот такие блестки и пока клей еще сырой, я слегка присыплю ими звездочку. оставляем до полного высыхания! Вот такая симпатичная и очень простая в вязании звездочка получилась. При желании к верхнему лучу можно прикрепить прозрачную леску или ниточку и повесить звезду в качестве украшения на елку. Спасибо что смотрели. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и тогда!